Всем привет, друзья! А, никак я не могу запомнить. Итак, э, и... В общем, э, э, и... Э, я бы сказал, о, вот так. Итак, э, и, с, э, э, для, и... Итак, э, ну а мы... Э, Итак, да, вот, и, э, и в общем-то, э, в смысле, э, э, опять же, также, Т. Э, э, мы будем далее. И... Э, э, э, э, поставьте лайк, нам будет приятно. Э, да ёп! Итак, вот так вот. А, э, э, две страны, Так, итак, а, а, еще понаделал. А, а, а, фокус приди на ощупь. А, на... Это хорошо. Итак, итак. И, так, и, ну, наверное, даже и так далее. А, да, ну, в общем-то. Так, итак, а, а, а, это прикольно вот Итак, с, в смысле, <свят> просто замечательно. И пока. Пока.